Меня зовут Ольга, и я живу в Бразилии. Первым делом, я думаю, вам стоит подписаться на этот канал, если вам интересно все, что угодно об этой экзотической стране. Сегодня мы попробуем два бразильских фрукта. Первый называется Кажу, и второй называется, всем известный, манго. Короче, в Бразилии огромное количество разных видов манго, и они вообще не верят, что в России, в принципе, мы вообще знаем про такой фрукт, что он существует. Я открою вам секрет, манго это вторая причина, почему я нахожусь в Бразилии. Этот манго называется Томми. Чтобы узнать, манго готовый или нет, мне один бразилец сказал, что нужно оторвать вот этот носик, попробовать запах, как пахнет такой манго и будет внутри. Офигенно пахнет, офигенно, прям вот тут. Господи, смотрите, как это, смотрите, как это сочно-оранжево. если вы никогда не знали, как чистить манго, то вот так. И это вообще гениальное изобретение. А теперь чирик. Готово, вы можете есть. М -м, ребята, вам срочно нужно приехать в Бразилию. Здесь вообще не нужна какая больше еда. Если у вас есть манго, Джим НОСА сеньора. Следующий герой у нас очень маленький, и он такой мягкий. Не знаю, работает ли правило с носиком. Это выглядит вот так. Я не знаю, как это чистить. Мои любимые друзья, если вы знаете, да еще комментарий, скому карта манго кохету. Бразильцы говорят, что они такой манго не едят. Они говорят: давайте попьем манго, пить манго. И теперь я понимаю, почему, потому что сок уже течет по моим рукам. Давайте попробовать. Этот вкус не похож на предыдущий манго. Вообще не похож на стандартный манго. Это очень сладкое, это как будто совершенно другой фрукт. Можно на этом видео закончить? Цены. Э, такие манго 5 штучек стоят 16 рублей. Такие манго 80 рублей 3 штучки. Следующий фрукт называется кажу или кеши по-русски. Изначально этот фрукт из Бразилии, но потом, когда его перевезли в Азию, его стали использовать в основном только для орехов. То есть вот это вообще-то должно типа выбрасываться, потому что оно не супер вкусное. Но не здесь. Бразильцы обожают этот фрукт. Он везде, из него делают каши, мороженое, его в. Чистую. Напитки, лимонады, все что угодно. И сейчас мы этот коржу попробуем. Пахнет нереально навязчиво. Запах просто, мне кажется, сейчас на всю квартиру. Это пахнет э, свежестью моря. Блин, я не могу объяснить. Это пахнет одновременно реальной какой-то старой кроватью. Но при этом чем-то, что можно попробовать и что хочется попробовать. Это нереально вязка, горько. А, -а, -а, -а. а сок вкусненький. Сок реально прикольный. Мякоть пугающая. Мне надо тогда есть. Я сделаю из него лучше сок или смузи, потому что. М -м, потому что сок безумно крутой. Сегодня мы попробовали незнакомые бразильские фрукты вот этого странного парня по имени Кажу. Э, вот этот вот маленький ультра-оранжевый манго и более-менее классический манго, который всем нам знаком. Напишите в комментариях, какой фрукт в следующий раз мне стоит попробовать. Всех обнимаю. Муа, лайк, подписка. Всем мои объятия. Ес, yes, беказангудай, eat this shit!